Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. Я в прошлый раз обещала вам более подробный рассказ о чайных парах, которые я купила на блошином рынке ретро. Ну вот, представляя их более подробно, еще раз, это Дулево, где-то 95 год. Сервис назывался «Пионы» форма тюльпан. Осенью я купила к ним, к тому, что у меня было, заварочный чайник – ну, а в этот раз э, вот эти чайные пары. Сейчас этот э, сервис не выпускают, но выпускают очень похоже на него, который тоже называется «Пионы». Очень красивый чайник а с огашками. Дулево. Если помните, у меня был сет на даче, и я раздумывала, какой же чайник туда... Ну, в общем, теперь у меня чайник есть. Осталось еще купить одну чайную пару. Знаменитый дулевский фарфор. Но есть еще вариант вместо этого чайника. Чайные пары другой. эти были не очень дорогие, но у них, видите, проблема. Все-таки и вообще здесь очень бледный зеленый рисунок, но и он здесь потертости на нем. Вот видны, да, потертости. И он совсем какой-то бледный. И я решила от другого сервиза купить к нему блюдца. Ну, вот посмотрите, от какого сервиза я хотела и какие блюдца я купила. От этого чайного трио я и решила купить с блюдца и с десертную тарелочку. Кстати, блюдца бывают очень даже дорогими. Например, блюдца от чайной пары сирень Дулево стоят 600 рублей на Авито. Вот это блюдца поближе. Видите, у него очень широкая золотая кайма. Это у нас... 69-й год даже. Вот такой вот. И вот сравните. Ну, в общем-то, это все дулево, поэтому можно и так, и так. Ну, не знаю, мне кажется, вот солтом лучше, но я на этом не остановилась. Еще купила и золотую десертную тарелочку. Сейчас вам я ее покажу. Ну, тарелочка вот такая вот, тоже с ручной росписью. И, в принципе, и цвет подходит, да? Только здесь вот голубой прибавился. Ну, вот так вот. Как вы считаете, с этими блюдцами лучше выглядит? Ну Вот сейчас для примера я вам поставлю старое блюдце. Ну Вот так это будет смотреться. Я уже говорила, что эта чашка совершенно невесомая. Блюдцы тоже вот эти очень легкие. Да. но ну, это а эта блюдца уже тяжеленькая такое. Да. Блюдцы я эти очень... хотела, чтобы было как-то понаряднее с золотом. Ну, потом там отражается солнце, когда вот эта чашка, это просто даже свет, не обязательно солнце, электрический свет. Чашка как бы светится изнутри от этого золота. Ну, в общем, жду ваших решений что вы скажете, мои дорогие друзья. Да. А я вас обнимаю, целую и желаю вам здоровья, благополучия, удачи, чтобы все было, все было хорошо. До встречи!